Дорогие друзья, в нашем полку прибыла Ирина, моя ученица, ходит на уроки уже, наверное, научные уроки уже, наверное, раз пятьдесят. Вот и наконец-то сделала вот такую такую дипломную работу и, на мой взгляд, очень удачную, достаточно сложную. Вот. И мы и я вручаю теперь этот диплом, который авторский моего института, художника Сахарова. Авторский диплом. Вручаю с удовольствием и конечно желаю дальнейших творческих успехов. Ну а я в свою очередь хочу выразить огромную благодарность за науку, за отношения, за обстановку. Необыкновенное ощущение от каждого занятия. Огромное удовольствие получаешь от общения с тобой. Спасибо большое. Спасибо за все. Вот.